Так, ну что, девчонки и мальчишки Мы с вами приехали на пляж Кайбэй Бич ну, Здесь какая-то стройка идет Половина дороги у нас То есть ну, Уже Завалена Дорожная Строительным мусором При въезде на территорию вот Этого пляжа Указатели висят, что Нельзя с собаками Нельзя там курить на пляже и еще какой-то знак не успел его разглядеть в общем ничего хорошего я не могу сказать по пляжам единственное, есть вот только поехать на острова, вот именно туда на острова и там покупаться, посмотреть ну, там может быть другое что-то будет интереснее пока я пляжу только вот единственное центральное которая хотя бы убирает, потому что этот также за ним не следят но вот то что я наблюдаю в данный момент береговая линия узкая пинька практически нету но есть туда дальше надо идти и там правей тоже какая-то ну есть территория небольшая ну во первых ехать вряд ли еще сюда поеду не знаю мне не хочется сюда вот так вот тащиться больше 4 часов и приехать нельзя к пляжу нормально подъехать в общем что я могу сказать поехали дальше смотреть что-нибудь интересное да кнопочка идет да ли моя хорошая ты устала уже все поехали самое интересное что девчонки и мальчишки знак висит С собаками нельзя а то что вот местные собаки вот эти вот дворовые Лазить по побережью, по отелю. Это нормально. То есть это вот непонятно. Ну в отель нельзя, ну на пляж уже с собаками нельзя. Ну это, блядь, я считаю, вообще полный идиотизм уже. Скоро скажут, в Таиланд нельзя с животными, со своими переезжать. Ну просто, говорю, слов нету. Выразить свои эмоции. Если начну выражать, свои эмоции будет слишком грубо. Ладно, мы с вами едем дальше. Сейчас заедем на смотровую площадку, потому что... И потом у нас будет еще одна смотровая площадка. А уже после а, доедем еще до одного пляжа, попробуем на него пробраться. Поехали. Ну что, мы прибыли с вами на обзорную площадку. Называется она Трат. И вот с этой площадки открывается вот такой вот обзор. Вот я говорю вот про тот остров, я говорил, вот если на него попасть, там может быть, конечно, намного приятнее находиться, чем вот здесь, вот здесь даже и курить нельзя. Что-то вообще уже полный бред. Курить нельзя, это нельзя. Я в шоке, я говорю, скоро в Таиланде скажут, где платите за кислород. Пойдем сигареты тушить. Это сейчас скажут платить штраф в общем сигареты не затушили если, если я не ошибаюсь где-то отведенное место для курения но это уже то есть на пляже курить нельзя на смотровых площадках курить нельзя это по-моему у нас стоит почтовый ящик кодчанг индекс 2370 у кого знакомые живут здесь на Качанге, это вот индекс их В общем, вот такой вот, да, вот я вижу он там вот Вдалеке отведено место для курения, то есть курить можно в специально отведенном месте И с этой стороны можно проводить закат ну, не знаю, что-то у меня прям нет желания уже здесь оставаться Поехать на материк, наверное, надо. Сейчас посмотрим, в общем, если успеем, то сегодня соскочим на материк. Если нет, то, наверное, останемся. Завтра с утра придется ехать на материк. Ну что, поехали дальше на следующую смотровую площадку. go. Oh, you. you, got to let it go. go. go. to go. go. девчонки мальчишки, мы приехали еще на какой-то пляж, а, сейчас я посмотрю в карте, потом его озвучу. В общем, сарпантины, как вы видели, по моей езде, здесь их хватает. Сейчас посмотрим, что здесь за пляж. Бунгало здесь даются, вот такие вот домики. Здесь, не знаю, там больше есть, нету. И сколько они стоят, неизвестно Ну, в душ, я думаю, в любом случае присутствует Нопа, нопа, Кнопа у нас О, Вот она, вот она, телефоне. Ну, кстати Их, недавно построили Потому что вот еще не доделали Или наоборот, добавляют Ну, тоже при отеле а, пляж, тут много. дела вы сделали, красавец. Пойдем. А там вот будешь не выходить. Пойдем, сейчас посмотрим, что тут за территория и как здесь можно отдыхать. Что можно сказать? Без пляж при отеле его убирают. А что за отель? Пока не знаю, матуре какой-то, посмотрю в машине. В общем, здесь даже с собаками свои, со своими, как я понял, можно или с тайская собака. Но пляж большой, люди купаются, отдыхают. ну по, пойдем. Так, так, так, так, так, так, вот так, так, так, так, Сердечко так, В общем, так, у нас, так, идет. Ну, неплохое место, кстати. Ну, там дальше у нас так, а так, Здесь Также можно закат проводить на этом пляже, а на противоположной стороне рассвет. Так что, сейчас я посмотрю точно вам озвучу, как это называется. А, вот у нас написано. А, нет, это массаж. Массаж. Кстати, с пляжа, когда выходите, можно ноги помыть, чтобы песок не тащить номер сейчас мы тоже самое сделаем То есть помыли ноги и пошли собаки вон даже на массаже присутствует Вообще неплохое место могу так сказать кто не содыхает русские европейцы неизвестно тоже подходить спрашивать не буду но ну, свой нету кто себя увидит в ютубе пишите комментарии мы отдыхали там с украины белоруссии с или еще откуда-то так что не стесняйтесь ну что поехали дальше так, в общем спросила, сколько стоит у номер такой вот, бунгало, 1400 бат в сутки. Ну, где побольше, но общем, они там будут чуть-чуть дороже, чем обычные. Так что, ну, есть парковка для байков, есть парковка для машин, есть бассейн, что как-нибудь, а вот там испугалась. В общем, название... Пойдемте, в здесь на дороге По-любому должно быть Чтобы в интернете не лазить, не искать Натур... Натуры... Бич Натура Натуры Бич В общем, вот так вот это называется Заведение ну а мы с вами едем дальше В общем, кому интересно Ищите на букинге Бронируйте себе бунгало И заселяйтесь, отдыхайте пойдем вам.